Привет! Совершая покупки в повседневной жизни, мы понимаем, что очень часто делаем выбор под влиянием маркетинга. Мы реагируем на рекламу, акции, стимулирование продаж, то есть это все инструменты маркетинга. И обычно маркетинг мы воспринимаем вот в контексте продвижения продуктов, товаров, либо услуг. Но иногда бывает такое, что продуктом становится сам человек. Вот когда мы выходим на рынок труда, и нам там нужно себя эффективно продать, мы как раз становимся продуктом. В этом видео я хочу рассказать, Смотреть некоторые основы маркетинга – это те понятия, которые будет полезно знать абсолютно всем. Потому что мы бываем в ситуации, когда продаем себя на рынке труда. Вот об этом подробно далее. Когда мы ищем работу по найму, мы выходим на рынок труда и нас покупает, либо не покупает работодатель. Если человек работает, например, фрилансером, то тут все равно ситуация примерно та же самая. То есть он сам ищет в себе проекты, каких-то потенциальных клиентов. И вот значит во всей этой истории сводится к одному. Нужно выделиться среди других подобных специалистов, потому что на рынке труда всегда есть конкуренция. И здесь есть один интересный вопрос. А вот достаточно ли быть профессионалом и хорошим специалистом для того, чтобы себя эффективно продать на рынке труда? Смотрите, есть слово «the best» в английском, да, то есть «лучший». А вот есть слово «best-selling» или «best-seller», то есть «наиболее хорошо продаваемый продукт». Качество и характеристики продукта – это очень хорошо. Но любой качественный продукт, даже очень хороший, его очень важно правильно упаковать и правильно донести информацию об этом продукте до целевой аудитории, до потенциального клиента. И только в этом случае он станет best-selling, то есть бестселлером, то есть наиболее хорошо продаваемым. И вот это то, как раз чем занимается маркетинг. Когда мы представляем себя на рынке труда, задача сводится к тому же самому. То есть здесь недостаточно быть the best. Здесь очень важно презентовать себя как best-selling. Смотрите, я сейчас приведу пример, но я уверена, что вы вот такую ситуацию встречали в своей жизни. Итак, у меня есть два знакомых программиста. Один программист профи, вот реально классный, умеет хорошо программировать. Но на собеседованиях это просто кошмар. Он не умеет говорить, он бэкает-мэкает, он не может выразить свою мысль, он не может себя презентовать, рассказать о своем опыте. Ну, в общем, это просто кошмар. И второй вариант, второй программист. Он такой средненький, но у него от природы подвешен язык. Он умеет классно о себе рассказать. Он умеет классно себя подать, Вот он даже как-то интуитивно знает, как выглядеть, что в какой ситуации лучше сказать, как преподнести информацию о каком-то проекте. Он может даже взять самый обычный какой-то свой проект и о нем так ярко рассказать, что просто заслушаешься. И он выглядит действительно как профи. И рынок покупает его. Вот в чем проблема. То есть он как раз и есть бестселлер. А у первого постоянно проблемы с работой, и он как бы ее находит только тогда, когда его начинают рекомендовать знакомые, то есть за него проводит его презентацию. Вот это тот случай, когда недостаточно быть the best. Нужно именно думать о том, как себя правильно преподнести, чтобы продать. Понимание основ маркетинга, понимание логики маркетинга как раз и помогает решить вот эту задачу, как правильно упаковать себя для продажи на рынке труда. И когда вы слышите, например, такие выражения, как личный бренд, построение личного бренда, вот если очень кратко, это как раз оно и есть. И первое важное тут понятие, с которым нужно разобраться, это дифференциация. Дифференциация маркетинга – это процесс, когда анализируется продукт, выделяются все его характеристики и среди них выделяются вот те характеристики и качества, которые будут наиболее выгодны, наиболее привлекательны для потенциального потребителя. Вот примерно то же самое нужно сделать с собой. Мы же понимаем, что на рынке специалистов много, среди них есть всегда конкуренция. И вот нужно подумать, а чем мы можем отличаться, какие у нас конкурентные преимущества, какие у нас вот есть такие особенности, на которые стоит обратить внимание. То есть нужно заняться вот такой вот дифференциацией себя. Еще один важный аспект – это анализ рынка сбыта. То есть мы изучаем, какое есть предложение на рынке труда, какие есть вакансии, изучаем работодателей. И уже таким образом смотрим на уровень конкуренции, оцениваем свои шансы. И рынок сбыта, то есть вот существующие вакансии, то есть рынок там, где мы будем себя продавать, можно изучать по-разному. Но первое, можно пойти классическим путем, когда мы заходим на сайты по поиску работы и изучаем ситуацию. Но можно вспомнить, что, например, еще есть соцсети, телеграм-каналы, где могут также публиковаться вакансии. Это еще один вариант. Можно изучить сайты крупных компаний, потому что очень часто именно крупные компании публикуют вакансии просто у себя на сайте. То есть еще один вариант. То есть мы используем абсолютно все каналы для поиска информации и собираем максимально полную информацию о рынке сбыта, то есть о рынке труда в данном случае. И дальше, когда у нас есть уже полностью информация, мы можем изучать конкретных работодателей, особенно тех, которые для нас интересны. И вот здесь, если мы хорошо проработали свою дифференциацию и хорошо изучили конкретного работодателя, нам уже становится понятным, а что такого особенного мы можем написать в своем резюме. И может быть даже такое, что мы будем корректировать свое резюме, корректировать свое обращение для каждого конкретного работодателя. То есть использовать такой персональный маркетинг. Yeah. Mm -hmm. Для того, чтобы понять важность этого, можно себе представить, вот, например, HR или менеджера по персоналу. и Представьте его со стопкой резюме, которую он получает каждый день. И вот в каждом написано одно и то же. Не все выглядят одинаково, у всех там практически та же одинаковая структура. И вот тогда мы понимаем, насколько важно все-таки выделиться, насколько важно это продумать, чтобы пройти вот этот фильтр, ну его еще называют, например, мусорная корзина. То есть сделать так, чтобы на вас действительно обратили внимание. До этого, если вот говорить на языке маркетинга, мы работали с текстами, то есть мы описывали себя как продукт, использовали такой письменный самомаркетинг. И вот если нам повезло, если мы все правильно сделали, наши резюме заметили, нас могут позвать на собеседование. И вот опять же, анализ проделанной работы, которая была до этого, нам очень сильно может помочь и подготовиться к собеседованию, и уже в процессе самого собеседования мы будем понимать, как себя презентовать, на какие проекты, на какой свой опыт лучше обращать внимание. Понятно, что здесь уже играет очень важную роль и внешняя составляющая, то есть как мы одеты, как мы умеем себя преподнести, то есть как мы умеем говорить, навыки самопрезентации, ораторского искусства и так далее. То есть вот смотрят уже на нашу внешнюю упаковку. Условно, процесс самомаркетинга можно разделить на две такие составляющие. Первое, когда мы акцентируем внимание на себе, своих характеристиках, опыте, навыках, на себе как личности и выделяем вот то, что мы хотим выделить, то есть мы занимаемся дифференциацией, выделяем свои конкурентные преимущества. Это первое. Второе, это презентация себя в обществе. И вот презентация себя в обществе, это на самом деле не только про то, как мы продаем себя на рынке труда, вот как, когда мы идем на собеседование, мы мы на самом деле постоянно взаимодействуем с разными социальными группами и вот в каждой социальной группе у нас могут быть свои правила, свои какие-то нюансы, как мы будем себя презентовать. И вот даже если нас взяли уже на работу, то здесь тоже будет очень важно поддерживать свой имидж и свой бренд. А особенно это важно, если работодатель нас купил как дорогой продукт. Тем более свой имидж и статус нужно поддерживать. И это не, и не только про то, как мы работаем, насколько мы профессионалы, насколько мы умеем выполнять свои э, основные обязанности. Это и про то, как мы можем влиться в трудовой коллектив, насколько мы конфликтный, неконфликтный человек, как мы можем общаться по всей повседневных, в как, каком-то повседневном общении с сотрудниками, с коллегами и так далее. То есть это там, и самопрезентация себя вот в таких вот, в трудовом коллективе. То есть это все тоже вот составляющая такого личного бренда, и это тоже все будет играть важную роль. Еще один важный момент в отношении поиска работы. Мы помним, что этот процесс двухсторонний, то есть нас выбирают, но ну и мы выбираем. Мы тоже оцениваем работодателя. Не согласитесь, этот процесс намного приятнее, если у нас есть выбор. Если у нас есть несколько предложений от работодателей, мы вот выбираем, какой из них принять. И как раз правильный самомаркетинг он способствует тому, чтобы сделать, чтобы таких предложений было как можно больше. Это очень сильно укрепляет самооценку и повышает вот статус личного бренда. В этом видео мы очень кратко рассмотрели, как можно применять подходы маркетинга вот в такой сфере, как поиск работы, когда мы как продукт продаем себя на рынке труда. На самом деле сферы применения вот основ маркетинга они могут быть гораздо шире, их можно применять в разных сферах. Просто маркетинг очень часто ассоциируют вот с рекламой, с настройками рекламы, с соцсетями, с таргетингом, с логотипами, с дизайном. На самом деле это все уже детали, инструменты. Если вот взять основы и логику маркетинга, это можно применять чуть ли не где угодно, в любых сферах. Ну, то есть сфера применения очень большая. Вот Поделитесь в комментариях, было ли вам это видео полезно. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!